Привет, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я расскажу, как можно уменьшить размеры ваших картинок. Изменить размеры картинок. Итак, поехали. Вот у меня есть папочка, где находятся картинки. Я открываю ее. И вот у меня картинки. Ну, давайте вот эту вот картинку изменим размеры. У нее размеры 201 на 200. Итак, нажимаем правой кнопкой мыши. И у нас открывается вот такая вкладочка. Здесь мы курсор открыть с помощью. И вот ведем сюда Paint. Это первый вариант, который, как можно изменить картинку. Нажимаем. Нас перекидывает вот на такую вкладку. И вот здесь мы смотрим, изменить размеры, нажимаем, и вот у нас указаны размеры, тут указаны проценты, нам не надо, нам надо пиксели, нажимаем пиксели и, например, нам надо размер 600 на 250, например, сделаем, удаляем, пишем 600, а вот здесь у нас пишется почему-то 597, а нам не надо 597. Надо нам 600 на 200. Или 600 на 250. Что делать? Вот здесь есть такая галочка. Сохранить пропорцию. Мы снимаем эту галочку просто. И пишем. Удаляем это и пишем. 250. И окей. Okay. И вот у нас картинка получается такая. Размеры ионные 600 на 250 пикселей. Далее мы изменили размеры. Далее заходим в файл. Сохранить как. Вот здесь вы можете сохранить как. Понажимать какое вам изображение нужно. Но я просто сейчас нажму сохранить как. И у меня открывается вот такое окошко. Здесь я читаю внимательно, что я хочу сохранить на рабочий стол. Здесь у нас имя файла. Нам он не нужен. Мы напишем свое имя. Напишем, например, картинка. Картинка. Картинка. Сохранить. Он у нас сохраняет. Мы закрываем все это. Закрываем это. И вот наша картинка. Это я показал первый способ. Сейчас покажу второй способ. Итак, снова заходим в папочку. Снова выбираем эту картинку. Открыть с помощью. И второй вариант мы будем открывать с помощью Paint 3D. Нажали. У нас открывается вот такое окно. Все грузится сейчас пока. Мы попадаем вот в такое окно. Итак, здесь у нас есть такие три точечки. Нажимаем на них. Параметры полотна нажимаем. И вот у нас показано все изображения. Эту галочку мы снимаем. Здесь галочку мы ставим. И удаляем. Пишем 600... На 400. На 400. Сохранить пропорции. Вот у нас пропорции сохранены. 600 на 400. Так, еще здесь хочу показать очень интересную фишку вам, ребята. Вот видите, книжка с этой стороны лежит. На убук с этой стороны стоит. А можно сделать так. Вот сюда нажимаем, и у нас картинка перевернулась. Давайте в таком виде оставим картинку и сохраним. Так будет интереснее. Заходим в меню. Сохранить как. Изображение. Показывает, что сохранять мы будем на рабочий стол. Сразу же это все. Удаляем и пишем картинка номер один. Один. Сохранить. Все, у нас все сохранилось. Выходим отсюда. Он еще раз нам пишет сохранить. Нет, не надо, мы уже сохранили. Спасибо. Закрываем. Вот наша картинка. И ее сюда. Смотрим. Вот она в перевернутом виде. Все красиво. Нам все нравится. Закрываем. Переходим к третьему варианту. Открываем опять. Открыть. Открыть с помощью. Открываем с помощью. С помощью PaintNet. Третий вариант я показываю. Вот у нас открылся третий вариант. Как можно картинку изменить. И переходим здесь. Изображение нажимаем. Изменить размер нажимаем. И вот у нас размеры. Мы хотим их изменить. Начинаем менять размеры. Это удаляем. Пишем 400. 200 окей okay. вот у нас картинка получилась 400 на 200 заходим в файл сохранить как смотрим куда он хочет он хочет вот сюда сохранить windows ssds нет нам сюда не надо нам нужен рабочий стол рабочий стол переходим Удаляем картинка третья или вторая, вторая у нас, вторая картинка, сохранить, качество, качество высокое оставляем, пишем ok, он сохраняет, выходим, отсюда тоже выходим, вот у нас картинка сохранилась, тоже другого размера, посмотрели. Нас все устраивает. Все закрываем. На этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. До свидания.